Добрый день друзья с вами адвокат дмитрий бузанов смотрите 23 мая 2022 года государственная программ служба дала несколько комментариев относительно порядка выезда за границу мужчин которые проживают за границей забронированных и так далее то есть разместили информацию на сайте кабинета министра украины вот я не буду в этом видео обо всех случаях рассказывать, разберу один и вы увидите, что это, ну вот опять же, разъяснение, кто тут, Началь... заместитель начальника штаба, начальника отдела организации по... приграничного контроля западного регионального управления госпогранслужбы Игорь Матвичук дает разъяснение. Что касается мужчин, которые постоянно проживают, работают, имеют договорные обязательства за границей, вот они дают разъяснение. Высшим военным руководством данная категория определена исключением. Как, когда, каким нормативным документом? Непонятно. На данный момент в постановлении вот она не была прописана в постановлении Кабинета Министров Украины номер 57. Это имеется в виду правило пересечения границы гражданами Украины. Там этого нет, про этих мужчин, которые где-то работают, постоянно где-то проживают и так далее. И вот что пишут. процедура выбытия, выбытия на постоянное место проживания за границу предусмотрено предоставление соответствующего разрешения Государственной миграционной службы Украины. Но я вам так скажу, нет там никакого разрешения, там только подаешь заявление, заявительное, и перечень документов. И если ты подал заявление и перечень документов необходимых, то тебе не, не разрешают, а просто выдают э, документ. То есть это никак не знаете как, разрешите, пожалуйста, то есть, ну, прос, не в просительной форме, а в заявительной. То есть ты заявляешь о том, что ты выбываешь на постоянное место жительства в другую страну. Ну, вот видите, в чем разница между понятием. Вот они не понимают, как это работает. Они думают, что это, типа, человек разрешения просит выехать. Ну, ладно, пускай так будет. Это еще советские времена вот тут у них. Ну, ладно, дальше едем. И этот порядок, это разрешение предусматривает и согласование с военным комиссариатом. Ну, центр... Написали бы уже как. про, Ну, они же официальный орган, да я могу тут болтологией да, заниматься. Блогер же, ж, я ж юрист, блогер. А они бы написали Центр комплектации и социальной поддержки, да, они а военный комиссариат. Ну ладно, пускай есть, для людей же пишут. И вот соответствующий человек, который выбыл, утратил связь, не стоит на учете в том или другом военном комиссариате и не является военнообязанным. Поэтому этот человек может спокойно пересекать границу. Это заблуждение, я вам так скажу. Что если они считают, что человек, который не стоит на учете, он не является военнообязанным, то нет, если человек не стоит на учете, то это не значит, что он не является военнообязанным. То это значит, что человек нарушает правила военного учета. И смотрите, относительно согласования с военкоматом, никакого согласования там нет. Вот. Это миграционная служба никаких согласований не делает своим коматом. Не делает. Вот я сейчас перейду в порядок, как, вы, как это оформляется, это, это заявление. Ну, в общем, сейчас вы увидите. Если, вот они пишут, если же человек фактически проживал за границей, но не оформил свое выбытие за... По официальной процедуре не снялся с учета в военкомате, к сожалению, он не может выбыть из Украины. Так это я вам скажу так: что если он не снялся с учета в военкомате, ну не пошел и не показал э, свое, как они считают, разрешение на выезд из Украины, то он просто нарушил порядок ведения э, учета военнообязанных. Все. Просто не. не не, и там и призывников, не только военнообязанных. То есть лица, которым уже исполнилось 16 лет, они тоже могут выезжать. Но суть не в этом. То есть э, пограничник, э, лицо вот этого, которое уполномочено, он сейчас, получается, у людей требует то, что не предусмотрено даже этими правилами пересечения границы. Понимаете? Что вы с, с чего-то там снят, не снят и так далее и тому подобное. Ну давайте теперь разберемся с вот с этим дозволом, как они говорят. Вот смотрите, есть такой порядок производства по заявлению о оформлении документов для выезда граждан Украины за границу на постоянное проживание. Где тут слово "дозвил"? Ну давайте вот э, поищем его. "Дозвил"? Есть слово "дозвил"? Нету. В, вот нету в этом порядки нет слова «дозвел». То есть это неразрешительное. Это заявля... «я заявляю, что я выезжаю». И вот, согласно закона, опять же, Украины, статьи 4.6, о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины и, и так далее, и других законов. Да? То есть основное у нас всегда берем и читаем вот этот, когда мы хотим границу пересекать. Смотрим, прием заявлений, оформление документа для выезда граждан Украины за границу на постоянное место проживания. То есть, это каждый может прийти, независимо от того, военнообязанный он призывник и так далее и тому подобное. Подать, эти, подать это заявление. Заявление оформляется тут, в этом я этот порядок прикреплю, ссылку на него там есть, форма. И вот, смотрите, вместе с заявлением, заявитель подает три фотокарточки. Паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, справку о регистрации места проживания, документ, который удостоверяет законного представителя. Ну, если это э, ребё... Ребё... Мест... Ну, за ребенка, если подает документ, ну, 14-летнего, например. Документ, который подтверждает полномочия лица как законного представителя, кроме случаев, в, котором... в которых законным представителем является одним из родителей, усыновителей. Ну, бывает такая ситуация. Нотариально удостоверенное согласие законных представителей, которые остаются... Ну, то есть, это, опять же, для детей, которые выезжают, а остальные, Ну, то есть, опять же, нет тут про инлоенкомат ничего. Я об... о том, что согласование с военкоматом и так далее. Нотариально удостоверен... на удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет на выезд за границу на постоянное проживание. Копию решения суда... Заверенное в установленном порядке об отсутствии согласия. Ну, в общем, если согласие не дает, можно в суде это получить согласие. Документы, которые подтверждают внесение установленной законодательством платы. Ну, то есть, это заплату плату делается. Заявник, заявитель подает оригиналы и копии документов, установленных вот в этом подпунктах 2 и 6. То есть, два: паспорт гражданина подает копию и оригиналы. И 6 документ, которые подтверждают полномочия. Все. Потом э, представитель этого ДМС проверяет соответствие оформления поданных документов. Здесь визуальную проверку. Все. Нет. Ник... И, давайте вот введем. Вискомат здесь. Слово. Есть вообще такое? Но ну, Я вам скажу сразу нет. Я, я уже проверял. Нету вискомат. И там центр, например. Центр только вот, в контексте центральной органы исполнительной власти. Ни с центрами комплектации, ни с какими там военкоматами, это все не яйца. Вот они все, додатки, штамп ставится, учетная карточка, вот журнал учета заявления, и вот само заявление. То есть никаких тут... Вот, что э, еще я, на что я еще хотела обратить внимание. А, надо будет еще э, подавать э, этот э, сейчас, секундочку, когда принимается решение э, о, об оформлении документов для выезда за границу на постоянное место проживания, в срок не позднее 5 рабочих дней информирует заявителя о принятии решений и срок его действия, а также о том, что заявителю необходимо сняться э, с места ж, с проживания в Украине, предоставить территориальному органу э, гос, ну, государственной миграционной службы паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина э, Украины для выезда за границу, для проставления в них штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место проживания, то есть о том, что вот этот штамп требует это вот, вот здесь это ставится, когда дают решение, они ставят штамп, образец на, ну, внизу там. Или внесение соответствующей информации в бесконтактный электронный носитель, который имплан Вот интересно, как они этот штамп проверяют, если вот ID-карточки и... Ну, в общем, странно. Вот. И получить справку органа э, фискальной службы налоговой о том, что все налоги на доходы физических лиц и отсутствие, отсутствие налоговых обязательств, с, э, такого, что все налоги уплачены и что отсутствует задолженность, яка, которая также подается в органы э, таможенного контроля во время пресечения государственной границы и является э, основанием для проведения таможенных процедур. Вот. Срок действия решения э, об оформлении документа для выезда за границу на постоянное мест, э, место проживания составляет 6 месяцев после его принятия. Если заявитель в э, указанный срок не явился в э, Государственную миграционную службу для оформления документа для выезда за границу на выезд, э, на постоянное место проживания Решение утрачивает сил Ну допустим о порядке Можно было бы там дальше рассказывать И так далее Как это все происходит Так что такие вот дела Нету тут никакого Миграционного Вернее военкомата И так далее И тому подобное Выдается решение Не разрешение, не дозвил А решение по заявлению и все такие вот дела ну и вот уже вот о том что э, вот пункт 10 об оформлении лицу документов для выезда за границу на постоянное место проживания территориальный орган государственной миграционной службы в срок не позднее трех рабочих дней информирует соответствующий структурный структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районной районной в городе киеве Государственная администрация, исполнительный орган э, государственной, районной в городе и в случае э, создания э, совета, территориального, совета, ну, то есть районного, городского совета, территориальный орган пенсионного фонда, территориальный орган государственной фискальной службы, налогов. Все. Вот. Все, понимаете? То есть не, он даже военкомат не, не предупреждает. Это должен делать э, сам. Человек, который э, выезжает, он должен идти и э, с, ну, с порядком этого, ведения э, этого военного учета э, предусмотрено, что люди должны уведомлять. Обязаны. Ну, если не, не уведомил, это административная ответственность. И все. И вот согласно э, этого э, закона о военной обязанности и военно, военном обязанности и военной службе э, происходит следующее. Статья 37 э, Так, сейчас. Вот. Статья 36 э, указывает нам о том, что военный учет э, граждан Украины, которые пребывают за границей э, временно пребывают за границей определяются кабинета министров а те которые постоянно проживают он не ведется вот и э, исключение э, сейчас скажу вам где тут написано а вот часть 5 статьи 37 и пишут, что снятью звездкового облику, то есть, когда при вашем обращении, то есть, они ниоткуда не узнают, никто им не уведомляет, если сам человек не пришел». И это не, не компетенция погранслужбы контролировать этот момент. Вот в чем суть. Вообще не понимаю, зачем они это делают. И тех, вот, снятью звездкового облику, снятие с военного учета призывники, призывников, военнообязанных и резервистов», то есть, все могут выехать за границу, я вам еще раз говорю. Идете, оформляете по тому порядку заявление, подаете и получаете решение о том, что вы выезжаете за границу. То есть Это как уведомительное. Не было, чтобы никаких задолженностей по налогу и все документы принес. Там несложные документы, все простые. Не надо ничего в военкомате брать предварительно. Это уже после того, как вы решение получили. Идете, уведомляете военкомат, чтобы ну, быть законопослушным. И э, с военного учета призывников э, снимаются ль, лица, которые выбывают на срок больше трех месяцев за, э, границу, за границу Украины. И тут с, с учета военнообязанных то же самое, э, которые выбыли на срок больше трех месяцев за границу Украины. Все, вот с учета с этого и с учета резервистов. То же самое, которые вы были на срок больше трех месяцев за границу Украины. Вот с учетом э, снимаются, опять же, не, никак не автоматически, и никто их не уведомляет. Ну вот я вам разобрал, хотел коротко разобрать, получилось в таком формате. Будете знать, то есть пользуйтесь, хотите, идите, оформляйте, но нигде ничем не предусмотрено, опять же. Э, получается в любой момент э, постановлением... Э, э, Кабинета министров вот это не предусмотрено, они будут пограничники говорить, а где вы тут, что вы едете на постоянное место жительства в другую страну, у нас не предусмотрено. Коллизия, они сами это делают, зачем? Что это, не коррупция, нет? То есть получается, кого-то могут выпустить, а кого-то нет, ну внесите тогда в это постановление уже, пускай там будет. Ну в общем, у меня на этом все, Эээ, спасибо, Ээ, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях я отвечаю на все комментарии в течение суток. Если у вас какой-то персональный вопрос, хотите сохранить конфиденциальность информации, можете обратиться ко мне лично по контактам, которые я указал в описании к этому видео. Всего хорошего, всего вам доброго. Подписывайтесь.